ну, вы как специалист, либо как собственник бизнеса можете видеть в рекламном кабинете при создании рекламной кампании. Сразу скажу, что мы здесь не будем рассматривать э, настройку таргетированной рекламы через э, смартфон, э, потому что это очень урезанная версия той рекламной системы, которую мы сейчас наблюдаем перед собой. То есть э, мы будем разбирать именно рекламные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 Для того, чтобы генерить себе потенциальных клиентов, это у вас получается, то нужно уделить внимание сюда. Просмотрим а, поподробнее, да? а, что касается узнаваемости. А, сейчас паргетологи, а, начинающие и старенькие, можете меня даже особо не слушать в этом разделе, потому что ну, я буду рассказывать прописанные истины, а, которые для вас а, понятны, да.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 магазин одежды, где основная часть продаж идет именно через директ и через работу с комментариями и через WhatsApp. Но опять же, там мы не используем эту стратегию именно, потому что максимально эффективное продвижение, тестирование показало именно продвижение постов тех, которые выходят в профиле. И из недавнего один из моих учеников, который прошел у меня личное обучение по трактированной рекламе Instagram,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 Цель трафик uh, на сайт, использовали цель лидогенерацию через литформы, и использовали цель сообщения на WhatsApp и отдельно на Директ. Uh, и самое эффективное с точки зрения конверсии в продажу показала себя цель сообщения в Директ. Соответственно, мы все остальное свернули, и здесь, масштаб, uh, ma, здесь масштабировали эту стратегию на максимум. Вот. Uh, то есть... Uh,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 А, то есть цель конверсии а, приводит вам а, напрямую лидов, да, если вы создали сайт а, и у вас там есть заполнение заявки, и если трафик а, довольно быстро конвертится в заявки, допустим, вы продаете фундаменты, да, и у вас за месяц может накопиться 100 лидов, то а, имеет смысл использовать а, цель конверсии именно на лиды.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 с недавнего времени появилась возможность добавления в некоторых профилях наших клиентов в магазин Инстаграм с оплатой на сайте. В России это только доступно. Это тоже вы можете использовать. Это, кстати, очень удобно в формате магазина одежды. Ну и посещаемость точек. Здесь, если у вас есть данные, то если у вас офлайн бизнес,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 и выглядит это примерно вот следующим образом. Ну, давайте посмотрим. Да. Вот есть посты. И их продвижение. Видите, оценка качества здесь везде выше среднего. Потому что мы выбираем посты с наибольшей отдачей. Мы сначала их анализируем через LiveDune. Это не единственный сервис аналитики Instagram, который мы используем. Но он наиболее простой, а быстрый и актуальный. И потом... Применяем а, необходимые посты в этой рекламной кампании. А, какой еще пример хотел вам показать? А, насчет просмотра видео сейчас похвастаться не могу, но мы однажды а, в год примерно используем эту цель а, для создания рекламных кампаний. Что по конверсиям? По конверсиям сейчас пройдемся по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 то, пожалуйста, сначала наведите порядок с сайтом, а потом туда запускайте трафик, потому что иначе это бесполезная трата времени, какую вы цель, в принципе, не назначите. Если вы, допустим, до этого получили результаты, или у вас есть какие-то данные по Яндекс.Метрике, Google Аналитики, что конверсия этого сайта такая-то, то вы можете рассчитывать на среднюю конверсию, такую же, как в компаниях РСЯ